Есть радио Да? Сейчас. Сейчас. Есть радио короткое. Всем привет, дорогие друзья! Правда, что НЛО манипулирует людьми и управляет, можно сказать, всеми своими действиями, а именно государством. Помимо множества зрителей, скорее всего, у вас будет какая-то двухличие, а именно неправда и, скорее всего, нарисовка. Но я вас хочу заверить о том, что это совсем не то, что вы думаете. Объекты НЛО часто появляются в тех местах, где происходят природные явления. Но они появляются не просто так, они предупреждают каждого человека о том, что будет происходить. Если сравнивать сейчас, что происходит по всему миру, вы не угадаете, потому что все интересные моменты запечатлили именно в Украине. Но на самом деле речь не о, не о Украине, а именно о том, что происходит на Земле. Множество тайн, которые решили все-таки показать вам о том, что реальность все-таки ближе. Да и кто это мог подумать, что НЛО может не просто уничтожать множество баз и даже людей. Они их захватывают. Они делают из людей множество рабов, чтобы потом ими манипулировать свои интересы. Почему вы так спросите? Да потому что это происходит постоянно Взять, например, множество других историй Вьетнам, Афганистан И множество других, которые засекречены штурмов США Сравниваю то, что множество людей воевали просто так Но просто так Но кто это будет верить? Конечно, верить незачем Конечно, множество других тайн, которые происходят все-таки сейчас, это просто фейк. Вы не поверите. Но массово интересные и очень опасные вооружения могут уничтожить весь мир. Ракеты, бомбы и даже техника ⁇ это опасное и очень необычное оружие, которое достигло своих максимальных цели, а именно объект НЛО. Речь пойдет, да, объекты НЛО, которые сотрудничают с военными, и как раз в военных рядах есть множество инопланетных существ, которые манипулируют остальными. И это фактически правда, потому что теоретически множество других действий, которые были запечатлены, а именно в военных действий, они засекречены. Конечно, сравнивать эту как реальность очень тяжело, больше скорее всего на фильме или на мультик, но правда то, что правда останется правдой, а вам будут лить множество тайн, которые неразборчиво вам будут нести. Но ну и все-таки, почему все это происходит? Уже давным-давно на Луне была зафиксирована армада НЛО, которые лежали на поверхности Луны на черной стороны. И кому-то лень, кому-то не лень, кому-то скрывать правду лучше, чем говорить неправду. Да и зачем говорить то, что реально НЛО уже на Земле? Множество дыр, которые стали появляться в Мексике, в Бразилии, в Аргентине, это начали проявляться множество тайн НЛО, которые вылазит из земли. Фактически это так все происходит, но на самом деле не так давно было зафиксировано ночью в Японии, прям в центр города, огромная яма появилась вдоль дороги. И что такое могло быть, но то, что из этой ямы вылетел гигантский МЛО, который находился почти 300 лет. И как он там мог потеряться, никто не мог сказать. Кстати, японские инженеры за несколько лет уже утверждали, что в этих необычных... Месте находится какой-то объект, который издает тепло. Тогда же были отправлены археологи, и они взяли почву, что почва в этих местах очень теплая. Оказывается, этот НЛО находился в автономном режиме. И куда он мог полететь? Кто его знает, может наша земля и состояла из целого, можно сказать, Планеты без всяких островов, но теперь оно разделилось. И тайна о том, что сейчас происходит, это только первоначальная вражеская сила, которая манипулирует людьми и управляет армией. Что будет дальше, решать только тем людям, которые поверят в эту интересную историю.